13 января отмечается День российской печати. Именно в этот день, в 1703 году, в Москве вышла первая русская газета в ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и иных окрестных странах. Подробнее о памятной дате смотрите в нашем сюжете. Была действительно мощь печатного слова. Слово печатный мы сейчас говорим условно, потому что понятно, что печатка ну, не играет такой роли и, наверное, уже никогда не будет играть прежней роли в нашей жизни. Первая русская газета была создана по указу Петра Первого. Тираж первого номера издания составил одну тысячу экземпляров и состоял из четырех небольших страничек по 27 строк каждая. Его выпускающим редактором был сам первый император всероссийский. И уже там мы видим сложившуюся практически жанровую систему, жанровую модель. Да пусть это были не, не была не публицистика в том смысле, которым понимают в конце 19 в два веке, Сейчас, но это были уже сложившиеся формы. В 1711 году газета стала издаваться и в Санкт-Петербурге. Из Москвы были доставлены два типографских станка и мастеровые люди, четыре наборщика и два изготовителя красок. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Изменилось и название. Она стала называться «Санкт-Петербургские ведомости». Стоимость была довольно высокой, поэтому читать ее могли только привилегированные персоны. Отечественная журналистика уже затрагалась. 300 с лишним лет прошла методом проб и ошибок. Дольше всех в Москве просуществовали московские ведомости. 161 год. Печаталась газета в типографии Московского университета и выходила два раза в неделю. Ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных ведомостей, в дореволюционной России существовало более 200. Все больше информационных текстов, все больше легкости, все больше развлечений. Жизнь и представления о ней стремительно меняются. Еще недавно о виртуальном мире грезили только писатели фантастов в своих романах. Сегодня человечество опутано сетями интернета. Общественно-политически, информационно-политически все больше скатывается к пропаганде. Он далек, все, все дальше и дальше становится от журналистики. Сама журналистика, она все больше становится значит, ретранслятором соцсетей. Тем не менее, многие наши сограждане по-прежнему остаются верны бумажным версиям любимых газет. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.